Всем привет! С вами Данил Яценко. Сегодня у нас опять супербоссы на фейке с нуля. Вот четвертый день сегодня проходим супер боссов. Сегодня проходим босса с Кирлом Соленовым. Так награду э, за босса получил. Так придется страничку обновить, потому что экран сбился немножко. Вот так обновили. Так, боссы, супер -боссы, горячо, проходим горячо сегодня опять, четвертый день подряд проходим горячо, Глуждающий дух и фермер. Сегодня был такой день, ребята, угарный, на основе я игру, короче, хотел сегодня забросить полностью, у меня даже сейчас стоит там э, никнейм э, Game Over, вот, Game Over стоит, сейчас ник, не знаю, я буду, я играть там или не буду. Потому что игра меня выбесила сегодня вообще в край, она меня так бесила уже до этого, а сейчас она меня уже в край бесит просто-напросто. Супербоссы сегодня легкие, но если я и буду играть в Амикс, то только на фейке, ребята. На основе пока что я не знаю, как там Если Если реально я там буду играть, то я скажу все, что... Потому что я сейчас не могу там играть, ребята, там реально очень, очень-очень сложно играть словами. мне же сложно просто, блять, я форму форму потерял в общем, да? потерял форму. М -м, как называлось? выйти потом, да, обычно. так, как сюда выйти, блять? надо было два персонажа ставить. я поставил одного перса. ладно, башню. сейчас я просто спарочку пробуюсь. Ну да, конечно же на этом фрейке боссы легкие все, такие проходим боссов легких, возвещающий дух и фермер, какие комбинации все легкие в принципе. Сейчас он зарегенит их, я все хорошо. Сейчас всех травим просто-напросто, чтобы они не регенялись. Вот. Дальше посмотрим. Сейчас фермера нужно убить быстрее, потому что фермер желтый, он один как бы. Если убьем фермера, будем ходить два раза подвязь. У меня пробел завис, ребята. Пробел залипает, что-то странное, очень тяжело нажимать веревку, в общем. Вот, когда газа удалил, видите, как тяжело, нажимаю, что-то не нажимается. Я кидаем газовую, скорее всего, он сейчас оттуда уйдет. Ну, это не факт, что он... остался. Наверное. Или уйдет. Стой там. Стой там у ⁇ бок. Стой там, сука. Ну, как это, блядь, происходит, ребята? Только в газ поставил, блядь. Тут у ⁇ бок ушел с газа. Пидорасина, Должны пройти с первого раза. Ну, а там уже хз. Как у меня заебал, ребята этот взял с газа вышел. Что он делает? А, он хочет, короче, в кучу всех, и потом тоже газ кинуть, а, троим, да. Не? Ну, неплохо, неплохо, да. Если он так сделает, то вообще будет шикарно. Во, это идеальный ход. Это почти идеальный ход, ребята. Ну как, да, идеальный, в Не почти, а идеальный будет буду делать. А, я сейчас хожу, да? надо вот, короче, из-за урона всех. Ой, я пойду там угаскинуть, потому что тот, как бы не угаснул пока что. Так. После его за урона, с помощью минки Что-то у меня не работает. Ну, почти прошли, короче. Элементарная комбинация сегодня у нас. Даже ее комментировать, особо нечего. На сутки сейчас. Ну, он травится, он сейчас как бы еще вызывает, не вызывает. Ну, все, прошли, короче. Просто элементарная комбинация сегодня. С первого раза проходим. Вот такие пироги сегодня у нас. Ну и жарит, скорее всего, может даже убьет. Если не убьет, то я убью. Да, он даже его почти убил. Так все, сейчас просто, наверное, Ч? Ой, теперь гранату кинем отсковочным. Должны убить, да, убили, конечно. Все, прошли бы Комбинацию эту легкую горячо. Вот сегодня были у нас плугающие духи и фермер. Ключик дали очередной шапочку в таксиме, медальки, узел, опыт. Ну и можем уже теперь пойти проходить миссии, ребята. Как обычно, каждый день я прохожу э, супербосса и миссии. Миссии я буду все ускорять, потому что ну, миссию какую-то ускорить, какую-то просто. это можно просто сюда смять. I can't regret, leaving you alone Until you find your way back home do, <laughs> do, Последняя миссия, которую я вырежу, потому что это долго будет. Прошел последнюю миссию, на этом Вормикс 0 сегодня заканчивается, ребята. Каждый день снимаю Вормикс нуля на этом треке. Ставьте лайки. Подписка на канал, на паблик. И всем пока, ребята. До завтрашнего видео.